Это проект «Ставка». Я подполковник запаса Евгений Тишковец. Здравствуйте. Начнем с последних данных Министерства обороны России о ходе проведения специальной военной операции на Украине. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Ударом ВКС России по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады, расположенной в Харькове, Уничтожено до 100 украинских националистов и 4 единицы военной техники в районе населенного пункта Малатарановка Донецкой Народной Республики высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня ХИМРС, производства США и два склада боеприпасов к ним. В районе Широколановки Николаевской области высокоточным оружием уничтожена радиолокационная станция наведения зенитно-ракетной системы С-300, а также пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе Лиманы Николаевской области. На восточной окраине населенного пункта Солидар авиация ВКС России уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 57-й механизированной бригады, на котором хранилось 1500 снарядов различного калибра и более 100 противотанковых ракетных комплексов иностранного производства. Кроме того, в ВКС России за сутки уничтожено 6 пунктов управления, в том числе оперативной группы войск «Юг», 79-й десантно-штурмовой и 57-й механизированный бригад ВСУ в районах населенных пунктов «Баштанка», «Николаев», «Солидар». Шесть складов с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Баштанка Николаевской области, Ивана-Даревка, Зайцева, Звановка, Артемовск, Донецкой Народной Республики и Харьков, а также живая сила и военная техника ВСУ в 27 районах. В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня Ураган. Поражены три артиллерийских взвода на огневых позициях в районах Зержинска и Ленинская Донецкой Народной Республики, а также взвод реактивных систем залпового огня Град в районе населенного пункта Воскресенской Николаевской области. Оперативно-тактической армейской авиации ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 77 районах. Российским истребителям СУ-35 в ходе одного воздушного боя в районе населенного пункта Николаевка и Снегиревка. Сбиты два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Первомайская Николаевской области сбит один вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Также сбиты 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов «Зеленый Гай» Николаевской области, «Вернополе», «Долгенькая», «Малые Проходы», «Топольская», «Червонная», «Грушовка» Харьковской области, «Чернобаевка», «Грозовое», «Нововладимировка» Херсонской области и «Александрополе» Луганской народной республики. Перехвачено 9 украинских баллистических ракет «Точка-У» в районах «Чернобаевки» Херсонской области, «Первомайская» Донецкой народной республики, «Хорошего», «Славяно-Сербска», «Калини Троицкого и Стаханова Луганской Народной Республики и 8 реактивных снарядов системы залпового огня в районах населенных пунктов Долгенькая Харьковской области, Чернобаевка Херсонской области и Луганска. Артиллерийские дуэли продолжаются на севере Харьковской области и Изюмском направлении. Боестолкновения идут в районе западнее Сосновки и окрестностях Светличного и Питомника. Для скрытия деятельности вооруженных сил России по всей линии соприкосновения подразделения ВСУ применяют разведывательные беспилотники. В частности, малоразмерные БПЛА действовали в районах населенных пунктов Уды, Константиновка, Русские Тяжки, Верхние Салтов и Петровка. По результатам работы расчетов БПЛА были нанесены артиллерийские и авиационные удары по позициям вооруженных сил России в районах Казачьей Лопани, Липцов, Малых Проходов, Гоптовки, Веселого Сосновки. Вооруженные силы России нанесли Ответные удары по опорным и наблюдательным пунктам ВСУ в Русских Тишках, Удах, Петровке, Циркунах, Питомнике, Прудянке, Светличном, Харькове, Слатина, Черкасских Тишках, Перемоги, Кутузовке, Гусаровке, Майспаново, Чепели, Малой Даниловке, Новой Николаевке. По позициям ВСУ в Харькове было нанесено не менее пяти ракетных ударов. Также наши войска нанесли удары по объектам противников приграничных населенных пунктов Есмань и Шалыгина в Сумской области. Российские силы нанесли артиллерийские и ракетные удары по позициям противника в Белопольском, Юнаковском, Серединобудском и Шосткинском районах Сумской области. В городе Шостка поражен пункт дислокации ВСУ на одном из местных промпредприятий. В Черниговской области вооруженные силы России нанесли огневое поражение по скоплениям украинских сил в населенных пунктах Железнадьево, «Железный мост» Имхи. На Славянском участке фронта российские войска подходят к Северску. Генштаб ВСУ признал потерю села Спорное. Российские войска наносят удары по Звановке и Верхнекаменскому. Быстрое взятие Звановки позволит российской армии отрезать Северск с юга и выйти в тыл оборонительного рубежа ВСУ «Северск-Солидар-Бахмут». Освобождение Верхнекаменского открывает дорогу на Северск. Украинские войска пытаются зацепиться за этот рубеж, так как в случае его потери наши войска смогут продвинуться на несколько километров на запад, достигнув Краматорска и Славянска. На Донецком фронте российские войска ведут упорную контрбатарейную борьбу. Нанесли удары по позициям ВСУ в северных районах Бахмута, а также Славянске, Северске, Авдеевке и на территории Углегорской ТЭС. Авиация и артиллерия вооруженных сил России уничтожает позиции противника в Авдеевке. Украинский генштаб сообщает о том, что российские войска применяют против ВСУ не только штурмовую и бомбардировочную, но и армейскую авиацию. По некоторым данным, работают и особо крупные артиллерийские калибры, включая 203 миллиметровые самоходные пушки «Пион». Именно с этого направления в последнее время существенно выросло число украинских обстрелов городов Донецкой Народной Республики. Жители столицы ДНР сообщают о том, что над позициями ВСУ в Авдеевке поднимаются столбы дыма. По предварительным данным, уничтожена позиция тяжелой техники – и склад боеприпасов, включая снаряды натовского образца. На Николаевско-Криворожском направлении ВСУ готовятся к проведению контрнаступления на отдельных участках фронта. В район Кирова, Благодатного, Новоегоровки, Новоалександровки и Березноговатого прибыли четыре автомобильные колонны с военнослужащими ВСУ и иностранными наемниками. В окрестностях Кирова и Мирного продолжается создание инженерных сооружений. Размещены позиции двух расчетах ПТРК. Артиллерийские и минометные расчеты ВСУ вели огонь с применением 155 миллиметровых гаубиц М37 и 60 миллиметровых минометов М224 по районам в Новой Петровке, Петровском, Васильках, Любимовке, Крещеновке, Чернобаевке. В свою очередь, вооруженные силы России нанесли удары по районам сосредоточения ВСУ. Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по позициям украинской армии в Одесской области в районе населенного пункта Раздельная у границы с Приднестровьем. Также наши войска поразили объекты ВСУ в Ермолинецком районе Хмельницкой области. В ходе военной спецоперации на Украине продолжается применение новейших вооружений из арсенала вооруженных сил России. В частности, прошло первое боевое применение современных электромагнитных комплексов подавления сигнала «Ступор». С их помощью подавляются сигналы дронов ВСУ, что лишает противника возможности выполнять боевые задачи. Электромагнитные ружья «Ступор» продемонстрировали высокую степень эффективности. Для подавления сигнала обмена данными между беспилотником и его оператором достаточно навести комплекс на цель и нажать кнопку. Беспилотник теряет связь с оператором и принудительно садится в определенную точку. Применение ступора стало особенно актуально после существенного увеличения дронов в арсенале противника. Ружья-антидроны эффективно применялись на разных направлениях, включая западную часть ДНР. Ступор создали специалисты главного НИС робототехники России. Дальность действия комплекса до 2 километров. Сектор 20 градусов. В четверг синаптическая ситуация на освобожденных территориях Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях будет определяться термической депрессией. А значит, грядущий день ожидается по-летнему солнечный и сухой, с аномально высоким температурным фоном. Прогнозируется облачность 3-6 баллов, верхняя и средняя, кучевой с нижней кромкой 1000-1500 метров, верхняя граница 2-3 километра, без осадков видимость более 10 километров, ветер восточных румбов 3,8 8 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 17-22, днем до 30-35 градусов жары.